ребят привет и сегодня у нас на разборе на обзоре не скажу что это разбор потому что это никакой не разбор это обычная реакция оказывается у нас 5 марта еще в начале месяца объявился мошкин переименовал он бывший детский канал на котором детский контент выходил я уже не помню как он там называется Назвался, конечно этот канал потом он был рой клуб там сапфир рубин Какая-то такая фигня была в его названии, теперь этот канал называется «Без комментариев». По-прежнему тут 3,5 миллиона подписчиков, достаточно большая подписная база, но ролики смотрят не так уж и много людей. На самом деле мы видим, что это инвестиция ваших денег, участников Рой-клуба которыми воспользовался Мошкин и купил этот канал, она в принципе беспонтовая. Посмотрел я это действительно Мошкин, а тут уже якобы 7 серий вышло, Бумажный дом, называет он свои выпуски, а, серия 1, первый сезон, там серия 7, первый сезон, на самом деле, а, вот я начал еще этот ролик смотреть. Фигня какая-то. Давайте посмотрим первый сезон, первую серию «Бумажного дома» от Мошкина. Вот у нас Netflix выпускает такие сериалы, теперь Мошкин занялся производством. И посмотрим, о чем вообще стал вещать этот клоун и что он нам расскажет, как он вообще переобувается на ходу мы видим кстати 160 лайков 17 дизлайков не знаю накручены они не накручены видимо это секта мошкинская еще осталась. люди которые верят в то что он говорит и они до сих пор его поддерживают но ну, в принципе с расчетом на это мошкин и продолжает свою деятельность потому что деньги то ему в любом случае откуда-то брать надо зарабатывать он их никоим образом как мошенническими путями не не умеет просто и он по-прежнему будет брить выжимать свою аудиторию своих людей которые слепо верят ему и идут за ним Любыми путями вот строй клубом не прокатило там закрылся, смылся, сказал даже, что посадили, видеоролик какой-то сняли. Ну, почти как у Васильева с биржи призмбит, да. А, и все, и эта тема умалчивается, он ушел, комментарии, кстати, он к своему каналу а, закрылся. То есть, даже обратную связь написать никакую нельзя. Васильев пока к таким мерам вроде не приходил. Но Васильев для себя выбирает отступные пути, чтобы потом сказать, это хейтеры какие-то, если бы я на самом деле кого-то кинул, я бы все вот так вот по аналогии с Мошкиным и поскрывал. Мошкин все скрыл, потому что знает, сколько хейта в его сторону польется, потому что кинутых людей, ну, на самом деле, очень при очень много. Доброго здравия. Странно, что доброго здравия. Мошкин же там, ну, сиделец уже получается. Недавно еще один срок должен был мотать. Его приветствие должно, наверное, как-то начинаться с бродяги или как там принято не в столь отдаленных местах. Я пока что не знаю, не бывал в них. Кстати, у Мошкина вот стоит геоположение Испания. Как вы думаете, в Испании он сейчас находится или нет? Вот на этом YouTube-канале будут выпускаться ролики, связанные с темой пыток, связанные с темой коррупции, связанные с правоохранительным беспределом. И будем публиковать различные методологии, методички, да, инструкции по безопасности, как обезопасить себя или подготовиться к какому-нибудь в отношении вас правовому беспределу, который происходит каждый день вокруг нас. На самом деле весело слушать такие заявления от мошенника, который собрался свою кинутую им же аудиторию от кого-то еще защищать. Вот первая степень защиты, чтобы на вас там не наваривались, вас не кидали. Мошкин в этом может посодействовать. Просто исчезнуть из медийного пространства и больше не кидать людей. Но на самом деле я... Помню, что у него был схожий проект он как-то сибирь там что-то назывался так где он тоже людей как бы отмазывал от их кредитов, то есть человек берет кредит, не платит за него, и Мошкин ему обещал, что с него там не будут требовать этот кредит, не будут приходить коллекторы и какие-то такие еще обещания с его стороны были. Но потом, насколько я понимаю, не знаю, платные были эти услуги или не платные, а мне все же не верится, что Мошкин на полном энтузиазме это и безвозмездно делал. Но потом, вроде как, Мошкин при создании Рой-клуба сказал, что что люди которые не получили от него должных консультаций которые проплатили вот оказание услуг по помощи в его деятельности они там какие-то привилегированные становятся ну или что-то в этом роде мы видим как мошенники очень часто когда скамят один проект Создают следующие и говорят людям, что вот в следующем там вы или первые в очереди будете, или просто всех туда-обратно заводят, всю ту же аудиторию, которая была кинута в прошлом проекте, и говорят им, что тут они точно заработают, они сейчас на старте, и все у них будет чики-пуки. Иногда это выгорает, иногда нет. Но мы сейчас видим, что Мошкин просто в корне деятельность свою поменял. Сейчас он там про пытки, еще про что-то будет рассказывать. Но потом я уверен, как-то он это все равно будет монетизировать, потому что еще раз напоминаю, что это мошенник, это даже первоклассный, наверное, мошенник, который умеет пудрить а, не совсем понимающим людям не совсем возможно образованным в некоторой части даже глупым людям потому что есть действительно люди которые там готовы опиздюлить меня даже за то что я про мошкина рассказываю такие вещи как я сейчас в этом видеоролике уже говорил и которые скорее всего еще буду говорить то есть нельзя никоим образом оскорблять мошкина нельзя в его сторону плохие какие-то вещи еще говорить потому что для некоторых индивидумов это святой человек это святой человек это уже чуть ли не секта вокруг него образовывается и это действительно страшно действительно страшно что такие люди а, находятся рядом с нами живут по соседству возможно в одном городе с нами в одной стране проживают и за этим очень весело наблюдать, но отчасти даже это, наверное, немного и грустно, потому что у этих людей бывают дети, которые, возможно, смотря на своих родителей, вдохновляться их примеру и частичку вот этого безумия они в свою жизнь тоже принесут. Поэтому подписывайтесь на канал без комментариев, 3 миллиона 50, 520 тысяч подписчиков. Ну Понятно, что не все они активны. Но не суть. Будем на этом канале помогать людям юридически при помощи. Еще прикольно, вот как люди пропагандируют а, Русь, а, там же Мошкин, кто он там, Владимир Солнышко, еще как-то он себя обзывает. То есть такой славянин презирает все западное, эти америкосы вообще пиндосы нафиг усидут. И в шапке канала, ну вот без комментариев, почему ты не можешь на русском это все написать. У тебя же идеология такая, что ты славянин, ты вообще это пропагандируешь. Но тут мы видим эти иностранные словечки. К чему это? Почему? Зачем? И почему люди, которые вот ведутся на все эти твои речи, следуют твоей якобы идеологии, они этого не замечают. Они не замечают того, что ты противоречишь сам себе. Вот почему потом эти люди на меня обижаются когда я говорю что они тупые и правовых инструментов э, при помощи человеческой смекалки при помощи здравого смысла защищать защищать себя и своих близких от правового беспредела и все ролики с этого youtube канала будут публиковаться на канале telegram дублироваться под названием бумажный дом ссылка на телеграм-канал да и вот ролики здесь которые выкладываются Подписывай, то есть, тоже на канал бумаг. <с> Цитаты из ВК пошли. Если про тебя идут слухи, значит, ты личность. Запомни, люди никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшему, осуждают лучших. Блять, Мошкин, выйди там где-то в Испании или еще где, может, ты в России находишься. И скажи, что все, вот с пикетом одиночным, все, кто осуждают Гитлера, они это делают, потому что он лучший. Он просто прекрасный человек. Такая логика у тебя или нет? И это все, конечно, так смешно выглядит, но, Мошкин, я тебя э, отчасти обсуждаю, да. Но о зависти тут вообще никакой речи нету. Конечно же, я не против был бы э, какого-нибудь финансового благополучия, да, чтоб я там в щелчку пальца мог себе какой-нибудь остров купить. Не факт, что я бы это делал но такая возможность без преувеличения да, это ну, замечательно каждый человек я думаю не отказался от этого есть конечно личности которым и этого не надо но если это все законно если ты сам все заработал это все твое ты нигде не украл то почему бы и нет только похвала тебе за то что ты смог всего этого добиться но когда ты украл эти деньги когда ты погубил тысячи жизней, ну, глупо оправдываться тем, что когда на тебя записывают какой-нибудь компромат, или когда публично высказывают свое мнение и говорят, что ты мошенник, глупо это оправдывать тем, что ты просто лучший, поэтому тебя обсуждают. Нет, тебя обсуждают, потому что ты кидаешь людей. Ты губишь жизни, ты воруешь у них деньги. Именно поэтому тебя обсуждают, чтобы как можно больше людей а, обошли тебя стороной, не связывались с тобой, чтобы их не постигла та же участь тех людей, которых ты до этого обу, И некоторые, возможно, не знаю, были ли суициды или нет, но мысли такие, я уверен, у некоторых людей было. И это действительно страшно. Вот ты чмо, один человек, а, повлиял на столько жизней, и не в хорошем ключе. Вот у тебя обертка, она все так преподносит, что ты явился тут нам, чтобы помогать людям. Но по факту получается, как всегда, ну все только еще больше горя получают. А были там какие-то, да, приближенные лоховоды, которые также а, с их содействием ты кинул большинство людей, и да, они там нагрелись как-то тоже чуть-чуть а, подзаработали но как это еще в будущем и маукнется а мы посмотрим а некоторые уже начинают испытывать проблемы и такой грех на душу я думаю они бы не брали если откатить время назад ну или это если уж вообще подлецы они бы подумали так я бы чуть-чуть по-другому себя вел и возможно даже вообще не открывал лицо важный дом и почему название Бумажный дом, да. И почему название без комментариев? Ну, то есть бумажный дом – это телеграм-канал называется. А без комментариев – это youtube канал а Почему так, да? Все на самом деле. Наверное, аналогия к сказке про трех поросят. Потому что хуйня твой бумажный дом, мошкина на маленький ветерок даже возьмет его и сдует и всю твою идеологию, все твои а, учения, которые три ты преподносишь людям, потому что ты не строишь. Хороший дом с фундаментом из кирпича. Ты строишь просто пятиминутную какую-то секту, которая перестанет работать, когда ты у людей выкачаешь все ресурсы, которые они тебе могут дать. И построишь потом еще один бумажный домик, который также быстро закроется. Ну а канал без комментариев, наверное, сейчас скажет. Я уже отчасти посмотрел этот видеоролик, как-то фоном было это, еще, наверное, вот в начале марта, как раз-таки, когда он вышел. Или мне кажется, или я слышал там, что он оправдает закрытие комментариев на этом YouTube-канале. А как раз таки вот его название. Дело очень просто. Видеоролики о правовом беспределе, о пытках. Ну, естественно, ну какие могут быть комментарии, да, когда все понятно <с и с доказательствами, естественно, будет предоставлено. Поэтому без комментариев, без разглагольствования, без разжигания розни, просто конкретные факты. И источники на эти факты будут указываться в описании под видео. Почему бумажный дом? Я всем рекомендую, кто не смотрел фильм, сериал «Бумажный дом», который снимался в Испании, да? боевик, детектив, криминал, триллер. Вот здесь тоже полностью вскрываются все масти правоохранительной системы, вскрываются все масти банковской системы. Скрываются все мать. Это, конечно, очень прикольно. Я на самом деле не смотрел этот сериал, но вот мы упускаем один момент: вскрывается, доказывается. Что ты нам еще, Мошкин, расскажешь? Это не документальное кино. Это не документальное кино. И это просто, блять, алладина, если мы посмотрим, мы же не будем воспринимать, что это в действительности когда-то происходило. Я не исключаю тех моментов, что эти случаи, которые там рассматриваются, они взяты с реальной жизни, а может быть на каких-то фактах основаны, а, но гнуть эту линию, что вот мы сейчас по сериалу пойдем и будем там все как под кальку оттуда слизывать и создадим на этом какую-то идеологию, но это очень глупо и смешно. Асти, раз, ...внешней разведки, судов, полиции и так далее. То есть вот вы посмотрите, когда все сезоны, вы поймете, как устроена матрица, как устроена система. Система, которая к вам относится просто как к пушечному мясу. На самом деле, вот я тоже об этом думаю. У нас, конечно, в странах очень много несправедливости и всякого такого. И коррумбированные все чиновники, и суды эти кукольные, и милиция у нас, еще у вас уже полиция. Но на самом деле, если посмотреть на это с другой стороны, то... Только к политическим, осужденным, подозреваемым, заключенным – в принципе, только на них в основном работает эта вся кукольная выстроенная система. да, Вот, вот этот весь бумажный домик, который подконтролен всего лишь там, одному человеку, да, который стоит во главе государства. Если я сейчас позвоню в милицию, напишу заявление там, о том, что меня кто-то избил, и это было не на протестах каких-нибудь, а мой сосед просто когда напился, то я уверен, что правосудие с ним оно просто разберется по закону, по закону этой страны. Если меня кинет Мошкин да, в Минске, где я нахожусь, выманет у меня деньги каким-то образом, то я тоже уверен, что его накажут по всем нормам закона. Если у меня украдут телефон, или я его просто даже потеряю, я все равно могу пойти написать заявление в милицию. Да, не всегда им там будут плотно заниматься, но если насесть. На них, то я уверен тоже, что они его найдут. И, конечно же, мы видим, да, случаи, когда чиновники всякие, они просто избегают наказания по закону это очень плохо, это очень плохо, когда за то, что ты имеешь какое-то свое политическое мнение, в твою сторону тоже идут репрессии. Но нельзя говорить, что вся эта машина вот работает против тебя, потому что отчасти, если мы возьмем все вообще уголовные дела, например, которые есть, то политических там будет не так уж и много. Там было не так уж и много, потому что после двадцатого года вот как минимум в Беларуси там больше 40 тысяч прошло через, да, может не через изолятор, но было задержано. Это, конечно же, большой процентный прирост а, в общем числе. Но если мы возьмем предыдущие времена, то политических статей и всего остального, на политических заключенных, их было в общей массе. Это все равно большое количество людей, и я считаю, что это не правомерные репрессии в их сторону, потому что они не нарушают закон. В основном, когда высказывают свое мнение на тот или иной счет. Большинство из них даже никаких радикальных действий не совершает. Они просто высказывают свое мнение, разоблачают, может быть, в чем-то власть, их за это репрессируют, чтобы у них просто не было возможности говорить. Да, в этом плане все плохо. Но когда это все обобщают и говорят, что вот каждый сотрудник, каждый судья он просто из-за того что находится в этой системе он уже винтик этой системы и он несет только зло это тоже неправильно и на этот счет можно очень долго спорить и у той и у другой стороны будут аргументы с которыми сложно будет спорить с ими просто сложно будет спорить но смотрите есть у нас очень много милиционеров, которые, которые не поддерживают это все, они остаются там внутри, и вот все, что могут, как они могут повлиять на ситуацию на, со стороны народа, на их стороне как-то сыграть, они это действуют. Они в любом случае, да, не вышли там в своем отделе, не начали арисовывать своих начальников, не начали ни в кого стрелять. Да, они этого не делают. Возможно, даже на какие-то митинги выезжали, но с их стороны, там, например, было бездействие. Они не догоняли протестующих. Какие-то такие, да, итальянская забастовка, это называется, или как. И скажем ли мы, что этот человек поступил плохо? Потому что если бы он ушел, например, со службы, на его бы место взяли какого-нибудь отморозка, который бы уже догонял людей, который их избивал бы, и какие-нибудь еще схожие меры применял. Поэтому надо рассматривать ситуацию с двух сторон, и нельзя всех вообще под одну гребенку. Я надеюсь, что Мошкин все-таки изменит свои взгляды, и если он дальше продолжит пропагандировать вот такую точку зрения, то это тоже это не очень здраво, и это как раз-таки разжигание ненависти, а как раз-таки вот к отдельным структурам. Вот реально как к пушечному мясу. Поэтому я рекомендую просто выбрать время, да, там, неделю, две месяц, и посмотреть все серии с первого по пятый сезон. Я буду называть ролики, которые будут выпускаться на этом канале, назв... ну, сезонами и сериями, так же как в бумажном доме. Вы сможете их просто отслеживать просматривать еще самое прикольное бумажный дом а, будет называть а, так же как и в оригинале а потом этот человек нам что-то рассказывает про какие-то заговоры мирового сообщества а, какие-то Сходство в чем-то, да? Какие-то ниточки, они откуда-то там тянут, все это соединяют якобы логически. И потом получается, что вот мы рассекретили группу заговорщиков. А на самом-то деле это просто Мошкин, больной человек. Он просто посмотрел какой-то сериал, воодушевился им. И теперь просто под копирку все это пытается, ну, наверное, повторить. А потом, там, через сто лет, возможно, кто-нибудь сотроит этот канал на Ютубе, все это сопоставит и скажет, да Мошкин, это вообще а, глава какой-нибудь испанской мафии, вот вы что не видите, вот был бумажный домик, потом он на Ютубе то же самое создал. Вот так и строятся эти теории заговора, которые на самом деле полная туфта в, в основном. Большинство их, я уверен, это полная туфта, это просто какие-то совпадения. А если это и не совпадения, то это специальные действия каких-то недоумков, которые хотят на вот что-то такое создать. Эти ролики и упорядочивать у себя в голове. То есть названия будут такие же. Первый сезон, там, например, первая серия, второй сезон, там, третья серия, например, ну, условно, да. И мы будем публиковать. И вот сейчас мы записываем первый сезон, первая серия. То, что вы сейчас наблюдаете. И первая информация, которая в этой серии опубликована, которая требует также распространения. В Сочи возбудили уголовное дело после публикации видеообращения Евгения Ипатова перед смертью, рассказывающего о пытках в ОВД. Первые ролики все больше будут с уклоном на коррупционную, кумовскую, пыточную составляющую на территории Краснодарского края. Потому что у нас очень много материала, свидетелей, пострадавших. Мошкин. Сюжет выходил на этом канале, у меня даже видеоролик вроде есть, где тебя посадили в тюрьму, тебя там в аэропорту Шереметьево или где задержали. Комментарии по этому поводу будут, потому что люди очень расстроились, ты людям должен денег, тебя посадили в тюрьму, все были в печали. Теперь ты выходишь, начинаешь рассказывать о пытках. Это то же самое было с Васильевым, когда он отсидел в Польше или где там в тюрьме, и сказал, бля, какой беспредел вообще происходит. Ладно, ребята, я вам с призмбита торчу огромную сумму денег, но на самом деле я человек, во мне человечность есть, он говорит. Надо разбираться с пытками, надо разбираться с властью Беларуси. Вы подождите со своими деньгами там. У вас было что вложить? Вы вложили? Значит, у вас хорошая жизнь. Вы не представляете, как люди плохо живут. Давайте сейчас им будем помогать. Так же и Мошкин. Конечно, оправдываться это плохая идея, но ты людям пояснения какие-нибудь давать будешь? От действий сотрудников полиции. И мы их будем вместе с документами, с доказательствами. Это хорошая идея. Только еще раз повторюсь, если не будет обобщения, что все сотрудники полиции плохие. Есть конкретные, именно фамилии. Фотографии, видеосвидетельствования. Это действительно очень важная и хорошая вещь. Если мы будем говорить, что весь отдел какой-то, там все плохие, этому тоже нужны доказательства. Без доказательств такими делами лучше не заниматься. Это как раз таки и есть разжигание ненависти. Публиковать на этом YouTube-канале. На вот этом YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь, устраивайтесь поудобней, запасайтесь попкорном да, перед экраном. Главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти Евгения Ипатова, который накануне происшествия рассказал о пытках в отделе полиции. Об этом пишет 93.ру. Уголовное дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий, совершенным с применением насилия и причинением тяжких последствий. Часть 3, статья 286 Уголовного кодекса. «Страна давно ушла вперед, мир давно ушел вперед, а методы и средства остались те же. Где же наши криминалистические навыки? Лаборатории ум хотя бы свой. К сожалению, не везде еще и это есть», — сказал Табельский. Ранее редакции «Новой газеты» передали видеозапись, на которой 25-летний электрик из Адлера Евгений Патов рассказывает о пытках в отделе полиции города Сочи. К... Видео было приложено записка, в которой говорилось, что молодой человек погиб. В сочинской полиции «Новой газете» подтвердили, что 22 сентября Ипатов доста... Ипатова доставили в отдел, допросили в качестве свидетеля в рамках дела о краже и отпустили. После выхода из ОВД молодой человек снял комнату в частном доме и не покидал ее несколько дней. Когда хозяйка, сдавшая молодому человеку жилье, зашла в комнату, она увидела везде кровь и сразу вызвала полицию. 29 сентября тело Ипатова нашли под поездом на перегоне Хоста-Адлер. Родственники узнали о смерти молодого человека только спустя две недели. Никто из родных не видел тело Ипатова, его хоронили в закрытом гробу. В морге родным отдали только справку о смерти, где указана причина гибели. Травматическая ампутация головы. Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом. С результатами судебно-медицинской экспертизы ознакомиться также не дали. Родственники молодого человека обратились за юридической помощью к правозащитникам в комитет против пыток. Рассказали, что в местном следственном отделе СК на транспорте отказались возбуждать дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства в связи с отсутствием события преступления». Ну а я вам расскажу... Блин, на самом деле это ну, жесть, это жесткая ситуация и до конца не могу никаких комментариев давать потому что непонятно ну вот вообще что это было может его там еще накануне девушка бросила и он действительно сам это совершил а может его действительно пытали потому что надо было закрыть дело о краже любыми просто путями мы понимаем что это где было это же было не в столице да это было в каком-то регионе возможно там радикальные менты какие-то и они действительно так вот просто Закрывают все свои дела, берут какого-нибудь а, чувачка и говорят: вот, блядь, подойдет. Все, ты нахуй, пиши, что мы тебе тут скажем. Побьют пару раз, дубиночку или еще чем, или еще как-нибудь используют эту дубиночку. И все, и человек осознается. Там пару лет сидит в тюрьме, а потом у него просто ну, ломается психика, не знаю, или он становится действительно жестким преступником. Вариантов тут на самом деле может быть действительно много, но этому доказательств тоже у меня нету И на самом деле, вот отказ возбуждения уголовного дела, следственная проверка, была она или не была, это действительно проблема. И тут уже надо как-то разбираться с людьми, которые должны были назначить проверку, которые отказали в этой проверке, и этим надо заниматься. Но... Пока что нету никаких доказательств вот просто отказано и все виновен тот человек до да, который не дает ход этому делу без веских обоснований да наверное просто отказ и все это плохо да с этим по возможности надо разбираться если это в текущих реалиях вообще возможно своим языком по проведенному из ну, изученному материалу да то есть по проведенному расследованию 20... Близ, какое расследование ты ватсону звонил и вы вместе приезжали на место преступления какое там расследование у тебя было или ты читал там что это новая газета ну, что что это за издание откуда они брали информацию расследование дома у компьютера это расследование проводил 2 сентября евгения пытали скорее всего на Красноармейской 25 в городе Адлер. Красноармейская 25 это место пыток, где привозят и пытают всех людей, абсолютно всех. Неважно, обвиняемый ты, подозреваемый или ты просто свидетель. Пытают абсолютно всех и склоняют к тому, чтобы люди признались в преступлениях, которые они не совершали. Это плохо. Еще бы хорошо было, если бы этому были доказательства. Я ни в коем случае никого не оправдываю этих собак, блядь, э, ментов, кто они у вас там есть, которые вот действительно пытают людей, даже если это свидетель. Но это просто твари, которые, ну вот, хорошо бы было, да, если бы их не было на этой земле. Но мы понимаем, что мир устроен совсем по-другому, и от этих э, нелюдей никуда не скрыться, не спрятаться. Они все равно будут, будут находиться рядом с нами. Но я надеюсь, что когда-нибудь общество, оно как-то изменится. И вот таких вот возможностей у этих людей, ну, их просто не будет. Чтобы не ломались судьбы, ну, вот просто из-за того, что они иногда даже оказались не в то время, не в том месте. Потому что на самом деле, ну, на месте этого парня, ну, мог быть абсолютно любой человек. И если его действительно там замочили в ходе пыток, то это, ну... Это, наверное, страшно. Это, наверное, страшно, особенно, когда ты осознаешь, что абсолютно любой человек практически, да, мог бы оказаться на его месте. Мы видим, что 22 сентября это произошло. Естественно, Евгений записал видео обращение. вы его можете посмотреть. Ссылки будут под этим роликом, ну, ссылки на газету, на источник, и вы можете зайти, перейти в YouTube и посмотреть, да. В описании к этому ролику эти ссылки будут то есть, выпустив ролик и рассказав, как действительно происходило это дело, я не буду сейчас тратить ваше время, да, потому что ну, ролик э, достаточно объемный с Евгением, где он сам это рассказывает, как его пытали и как его склоняли к тому, чтобы он подписал явку с повинной о совершенном преступлении, которого он не совершал. И смотрим. И буквально через неделю Евгения нашли с отрезанной головой поездом, то есть на рельсах. То есть, э, что происходило? После того, как Евгений записал свое видеообращение, к нему в его комнату, которую он снял, в течение недели приходили сотрудники полиции. Как правило, это оперативники, оперуполномоченные этим занимаются, прикладывают руку и сотрудники ОМОНа города Сочи, Адлера. И они его избивали, потому что комната была в крови, в, которой, в которую комнату арендовал Евгений. Избивали, просили его удалить ролик с Ютуба, просили его молчать и забили Евгения до смерти. В какой-то момент времени переборщили и забили до смерти. И естественно они понимали, что им придется расследовать убийство и как бы ну, самих себя в этом убийстве искать. Да, потому что Евгений был. Ну, вот, а вот этому доказательство есть, но ну, то, что к нему приходили там опирает или следочки кто это там, то, что они его избивали, или это просто логические выводы, которые делает мужик. Я не отрицаю тот факт, что такое вполне могло происходить, и уверен, что на территории бывших постсоветских э, государств стран республик это происходило и где-то может быть прямо сейчас даже происходит но мы не можем мы не можем это утверждать на сто процентов пока этому нет прямых доказательств камер с подъезда соседи которые могли видеть людей которые заходили крики там стуки какие-то еще что-то тело как-то надо было вынести Ну, это все не могло остаться без чего-то внимания и на самом деле возбуждение уголовного дела по этому поводу а, могло бы посодействовать тому, что действительно виновных найдут а, также на железнодорожных путях, там, а, действительно ли он сам туда пришел, может он сам пришел, голову положил, девушка его бросила, или он задолжал кому-нибудь огромную сумму людям, которые приходили его избивали на этой квартире. В этом всем надо разбираться. Они а так, как можете, вот сейчас, не знаю, есть ли у него доказательства или нет, если есть, то дальше посмотрим. ...убит на их территории, на их районе, ими же самими, сотрудниками полиции. И чтобы скинуть территориальность, подследственность действий, да, чтобы не расследовать это дело, Евгения Ипатова, Ипатова да, сотрудники полиции, оперативники и ОМОНовцы, кто-то из них, увезли уже умершее тело Евгения Ипатова. Вот уже кто-то из них. То есть, имен ничьих нету, только предположение. Уже и оперативники, и ОМОНовцы сюда попадают. Все, вот все в Краснодаре, кто там с этого отделения, прям все в этом задействованы. Опять-таки, что это разжигание ненависти. Ты сейчас называешь людей, но не называешь фамилий. А какой-нибудь дурачок посмотрит твой ролик, пойдет сейчас в это отделение... И взорвет его, подорвет херам собачьим, вот просто взрывчатку на себе принесет. А там будет уборщица какая-нибудь, которая устроилась на третью работу. Ей надо кормить своих детей малолетних, которые без нее просто не проживут. Стажер какой-нибудь, который отучился на мента, и он действительно хочет помогать людям. Много разных ситуаций может произойти. А ты сейчас говоришь, грубо говоря, что все вот менты с того дела. Они а гандоны. Патова ...на железную дорогу хоста Адлер и положили его на рельсы Шей, чтобы когда поезд будет идти, отрезал ему голову. Ну, сами посудите, сами посудите, сейчас э, мы найдем фото очевидцев, да. То есть вот так вот человек с смирехонько, спокойненько лежит, да, и сам лег для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Ну, как бы тяжело вериться, когда вы посмотрите, ну это действительно как-то странно выглядит, еще поезд остановился, и где кровь, она должна быть, нет, а тело также останется лежать, когда его поезд переедет, или нет. Я, ну, не эксперт в этих словах, я просто, ну, вот то, что мне на ум первое приходит. Да и вообще так лежать, кадыком, мне кажется, не очень удобно. Так можно и задохнуться, пока поезд до тебя доедет. Лучше б э, за ази шеей лечь более удобно, я думаю, хотя тоже не совсем. Ну, действительно, с этим должны разбираться эксперты и смотреть, а так бы это было на самом деле. Посмотрите YouTube-ролик с Евгением, ну, вы реально поймете, что человек не суицидник. И как бы вот так вот смиренно лежать может только уже мертвый. То есть человек был уже мертвый, избитый до смерти. О чем свидетельствует показания хозяйки, которая сдавала молодому человеку уже... Должна быть не хозяйка, которая должна быть села на экспертизу куда-то, чтобы побои с него сняли, когда эти побои были, время и причина смерти. Это что же устанавливают? Может, ты, блядь, сериалы смотришь, а веришь каким-то показаниям хозяйки квартиры. Жилье. Она зашла в его комнату, увидела везде кровь и сразу вызвала полицию. Блядь, может, он сатанист был или еще кто-то духа вызывал. Может, это не его кровь, может, он, например, кого-нибудь избил и а потом с горя пошел, там лег на рельсы эти. Мы ж не знаем. Мы не знаем. Это было 20 И почему ты вообще, ребят, мы уже забыли, я уже вник в тему этого ролика. Мошкин, наверное, с вами то же самое хотел сделать. Мошкин, блядь, где бабки, которые ты украл у людей? И почему тебя там за что-то закрыли, но ты об этом не говоришь. Вот представляете, меня незаконно задержали за что-то. Я выхожу обратно в медийное поле и начинаю вообще на другие темы разговаривать. Как будто этого не было. Как будто этого моего горя, где меня незаконно репрессировали, его не было. И я начинаю просто про других людей рассказывать, обходя свою историю. Хотя о чем бы еще не рассказать в первой серии, именно о своем кейсе. Или тебя там законно закрыли, ты откупился бабосиком, и тебя теперь не трогают, может быть так все происходило, Мошкин. Или этого вообще просто не было, и ты пытаешься эту тему больше не поднимать. На обсуждение. Потому что мы все знаем, что врать ты умеешь плохо, потому что ты все время впутаешься в показаниях. У тебя это не очень хорошо получается. И поэтому ты решил избежать всяких неловких вопросов, ответы на которые у тебя потом в последующем могут меняться. Мы это много раз уже видели. Там, ну, с 22 по 29 сентября. Понимаете? И, естественно, должны были возбудить уголовное дело, все это связать вместе. И так как вот я вам рассказал, должно проходить было следствие. да, И вот эти все события должны были быть привлечены виновные и наказаны. Но этого до сих пор не сделано. Существует куча этих доказательств, свидетелей, друзей, знакомых. Здесь вот вы можете почитать статьи, в которых дают показания родственники, друзья Евгения. Они тоже будут эти ссылки на эти статьи в описании. И вот такой правовой беспредел происходит. Мы также будем общать действующие на этом YouTube-канале, я со своей командой, ребят, буду освещать действия сотрудников полиции, не только Сочи, других регионов. Мы работаем, по сотрудничаем с комитетом против пыток. И знаете, что интересно? Что организация, которая занимается тем, что разоблачает сотрудников в погонах, совершающих пытки, эта организация признана инагентом. Вы представляете? То есть, правоохранитель очень странно, конечно, Это уже в прятке вещей вообще-то все. Сохранительная организация, правозащитная организация, где-то здесь вот было баннер, признана иностранным агентом, которая защищает людей. Что-то не вижу у этого баннера. В общем, Комитет против пыток, который помогает родственникам и людям, обратившимся к ним по пыткам, да, ну, то есть, кого пытали сотрудники полиции или других ведомств, помогает возбуждать дела, да, допроводить собственные расследования. И привлекать к ответственности и наказывать э, за, вот эту, за вот этот беспредел, этих ребят признали иностранными агентами. Представляете, То есть, как защищается вот эта дырявая, порочная погонная система. Ну, в принципе, друзья, ну просто люди еще не совсем понимают, что такое иностранный агент, да, это тот, кто получал какие-то спонсорские или донатные пожертвования из-за границы, это даже не обязательно, что если мне из Америки кто-нибудь задонатил там 10 долларов, это не обязательно, что это мне сделал Байден, да, или Трамп возможно это мой одноклассник который просто переехал жить в америку и люди еще не понимают что у нас на самом деле у вас в россии тоже иностранный агент по факту это любой государственный канал который входит ведет свои трансляции на ю вел да, их там большую часть заблокировали но кстати уже вот сыпется сообщение что какой-то youtube уже разблокировал возможно в дальнейшем еще какие-то разблокируют если на этих каналах включена монетизация была до этих событий пока россия не напала на украину то любой этот канал по этому же закону он а, таким же образом может считаться иноагентом, потому что YouTube это американская платформа, которая выплачивает за рекламу деньги с Америки на карту вот любого банка. У меня это так происходит в России сейчас, наверное, с отключением Свифта немного банков таких осталось, но суть-то в этом. Суть в том, что автор вот первого канала, ТНТ, это тоже иноагенты, потому что у них там реклама в роликах показывалась, за это они получали деньги с Америки. Именно вот так работает этот закон. Но почему-то государственные каналы не признают иноагентами, хотя они также финансируются Западом. Еще и государством, с ваших налогов они тоже финансируются. А те каналы, которые с вас а, в обязательном порядке, не берут денег, а именно за счет пожертвований живут. Вот их признают иноагентами. И считают, что, ну, бабушка посмотрит, ой, блядь, пиндосы эти не буду смотреть, купленные. Они все так думают, кто там наверху сидят, почти что все. Потому что у них у самих такая логика мышления. Они сами покупают там этих блогеров, каналы, они заносят им деньги или угрожают пушкой. И думают, что в этом мире все так работает. По себе людей судят. Мне дополнить в этой серии нечем, да? Везде вот после каждой статьи идут еще ссылки перекрестные. Можете на что мы с этим, ладно, ты решил заняться новой деятельностью? Может ты там в следующих сериях расскажешь, как ты людям бабки будешь отдавать? А, можешь не оправдываться даже то, что там фейковый арест свой придумал. А, на самом деле нам пофиг, арестовали тебя или нет, но раз ты жив и не умер то давай бабосики то людям возвращаются. там том, кстати, лежит в монетах призм 115 миллионов, наверное, или сколько. Ты не считаешь нужно ну, вот, продать эти монеты или раздать по курсу тем, кого ты кинул? Не, не желаешь. А, так, что мы с этим делать будем вообще? Вот ты говоришь, есть проблема. Как мы ее будем решать? Были, были били электрошокером по половым органам жителя Сочи, пожалуйста, напытки в отделе полиции. Краснодарский журналист заявил, что на него напали трое полицейских и избили. МВД и Следственный комитет начали проверку после опубликованного в СМИ видео о пытках в полиции Сочи. Его автор умер. В Адлере пояс насмерть сбил мужчину перед гибелью. Он записал видео с рассказом о пытках в полиции. Ну это мы сейчас читали. Ты читал. Может, конец я предлагаю, вот ты говоришь, хорошее дело надо делать, помогать людям разбираться в этом всем, но мы же не знаем, да? Вот не знаем, мы знаем, что такие случаи существуют, но конкретных людей не знаем, кто избивает, как избивает, кто такие а, приказы отдает. Я предлагаю тебе, вот ты в Сочи или приехать в Сочи, где ты находишься, внедриться туда, совершить преступление, просто не знаю. Плохо посмотри на дядю милиционера, какого-нибудь, чтобы он тебя забрал. Или там, не знаю, в морду ему вообще, да, и чтобы тебя точно пытали. Тогда ты точно сможешь удостовериться в том, что действительно это происходит, а также сможешь вычислить людей, которые этим всем занимаются. Конечно же, с тем, что да, и в морду менту я немного погорячился, этого делать не надо, тем более, где ты в Сочи найдешь а, мента, если у вас там полиция находится. Но приди в ментовку и скажи, ну вот расскажи правду, расскажи, что ты людей кинул, они тебя сразу же арестуют, еще расскажи, сколько у тебя там а, биткоинов, призм монет лежит и всех остальных, а, и они тебя точно тогда будут пытать, если они там пытками занимаются, чтобы похитить у тебя эти монеты, эти средства. И ты тогда уж точно зафиксируешь всех этих людей посредством своего внедрения а, вовнутрь этого отдела и потом уже вот все это нам ну, расскажешь а, побои даже снимешь покажешь кто куда где как тебя и бил это будет намного больше вклад чем просто читать а, колонку из новой газеты Аудитория новой газеты, поверь, намного больше, 2000 людей, и если уже люди на твоем канале это смотрят, то они смогут перейти и просто там, от первоисточника, всю эту информацию прочитать. Здесь, в Туапсе под колесами поезда погиб житель, житель Челябинской области. В Сочи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ истории парня, которого рассказал о пытках полиции умер под колесами поезда. МВД, ну это повторяющиеся пытки в тюрьмах, Навальные любимчики среди министров, о чем 4 часа говорил Путин. В Краснодаре будет, будут судить инспектора ДПС за похищение парня, его держали в гараже и пытали. В Краснодаре суд признал... Вот, может, не правосудие. Будут судить инспектора ДПС за похищение парня, его держали в гараже и пытали. Вот, вот это занимаются работой, действительно наказывают виновных. ...что следствие незаконно 16 раз приостанавливало дело о пытках мужчины. Электрик... тоже суд признал, но ну, видишь, у вот все-таки есть в этой системе винтики, которые работают на благо обществу. А ты что предлагаешь делать? Вот этого я не понимаю. Скиток, кипяток, кипяток избиения. правозащитники рассказали, как пытают <coughs> на Кубани. Вот это мы будем освещать, потому что <coughs> мы неравнодушны своим друзьям, своим близким и просто даже к незнакомым людям. Ты освети сроки, да, ты там числа, время... Когда ты деньги людям отдашь, вот это ты потом, пожалуйста, освещай, может, даже донаты будешь собирать, если твоя деятельность будет полезна, и люди тебя, возможно, даже донатить будут. Но почему ты, блядь, начинаешь с освещений, безусловно, важных тем, дел. Но забыла тех, кого ты кинул, кому сейчас действительно нужна помощь. Я вот благодарю за внимание. Распространяйте это видео, потому что на нем будет публиковаться на этом YouTube-канале, на этом Telegram-канале подобный материал. Мы будем вас э, просить проводить вместе с нами расследование, присылать нам доказательства. Ой, ну какие расследования? Какие Мошкин расследования? Ты просто читаешь колонки с какого-то источника. Это твое расследование? Умение читать? Это расследование называется? Я тебе говорю, я тебе уже сказал, как провести расследование внедряешься внутрь полицейского отдела и там уже сам проводишь расследование присылать нам э, свидетельские показания свои да то есть мы будем заниматься постоянным расследованием. Да, блядь, комитет против пыток есть огромная организация вообще у которой очень много возможностей намного больше чем А он просто чтобы ему кто-то том что -то присылал ну Вступи туда, приди туда на работу, там я уверен, нужны волонтеры, люди, которые этим будут заниматься. Но, посмотря на твою уголовную морду, Мошкин, тебя там самого закроют. Сам комитет против пыток этому еще, наверное, и посодействует. Различного беспредела. Ну, естественно, посмотрите фильм «Бумажный дом» все сезоны, и тогда вы точно будете постоянным подписчиком нашего YouTube-канала. Не будьте постоянным подписчиком этого YouTube-канала, потому что Мошкин, он блядь, даже не понимает разницу между фильмом и сериалом, но кого вы собрались тут слушать. Который называется Без комментариев. Благодарю всех за внимание. Угу. На канале, на котором нет комментариев, где нельзя написать Мошкин, кидала, где мои бабки, когда ты мне их и вернешь, ты мне обещал. Ну вот так, вот, друзья, не знаю, если там какие-нибудь уже уж явные перформансы будут, да, со стороны Мошкина, то, конечно же, мы посмотрим, там посмеемся, Но на самом деле, ну, не советую, не советую вам этот канал, советую вам даже подать жалобу на него, что он там мошенник, еще какой-то, черт поганый, а, потому что он сто процентов будет потом... Под предлогом доброго тела все равно отбирать обманывать людей, ну, натура в нем, это уж никуда не исчезло, и вряд ли она куда-нибудь денется. Или только пока он по истечению срока жизни сам в могилу не ляжет, или если человек, которого он как-то обманул, не встретит его впервые, и карма ему не прилетит. Как-то так, у меня на этом все, пишите вы вообще, что думаете по поводу самого Мошкина, его Рой-клуба, всей этой ситуации, как вы думаете, много-немного людей он кинул, и как вы думаете вообще, вот хорошо ли ему живется, вот некоторые говорят, Мошкин наворовал кучу бабла, он вообще сидит в шоколаде. Я думаю, что не так, на самом деле. Я думаю, что у него уже это бабло, или кто-то отжал, или он его профукал вообще куда-нибудь там, потому что, ну, не вылазил бы он, не вылазил ему вот эти вот всякие инициативы, всякие дела, добрые, якобы, в кавычках, да, потому что под привод долгом добрых дел он все свои злодеяния совершает. Ему это нафиг не усралось. Он хочет просто жить хорошо, там наркотиками всякими себе пичкать. И это и есть его идеология по жизни. Обманывать людей. Он не пойдет на завод работать, с улицы подметать. Хотя это, это тоже хорошие профессии. Ты чистоту в городе наводишь. Ты там, детали какие-то создаешь. Чего сейчас в России будет не хватать специалистов реальных. Нет, Мошкин это не будет делать. Он будет создавать пирамиды финансовые, которые заточены на то, чтобы кинуть людей. И будет еще всякими другими способами выманивать у населения деньги, пока его карма правосудия или еще какая-нибудь не покарает. Как-то так. У меня на этом все.